Итак, всем привет! С вами канал мастер про И сегодня у нас будет на обзоре замена прокладок. С чем вы столкнетесь, если вдруг вы надумаете менять прокладку на выпускных и впускных коллекторах. На 4А моторе мне пришлось найти прокладку на выпускной и впускной коллектор. Только. В магазине рулевой Прокладки оказались не оригинальные ценник у них, конечно, оказался просто конский Стоимость, короче, выпускной прокладки 4100... 4600... Сейчас посмотрим Итак, посмотрим Так, что обошлось так Ценник, вот она Прокладка выпускного коллектора у нас АДЖУСА Производитель, хрен поймешь, какой ценник 3689 рублей хочу заметить и это не оригинальная прокладка то есть ценник 3600 это за э, производитель какой-то там короче Испании, то есть он не оригинальный вот она прокладка выпускного коллектора она идет стальная вот с такими вот выемками то есть это для того чтобы для лучшего обжатия и как бы чтобы держала газы то есть, смотрим производителя Вот она от Джуса Страна-изготовитель Испания То есть производитель у нас Не японский А именно Испания Какие-то там трасса, Ля-Ля, Альбест Испания, поставщик То есть мы видим прокладка для коллектора Но она не оригинальна Сколько она продержится, хрен его знает но Ровно такая же есть и японская и прокладка у нас идет выпускного, э, впускного коллектора L-Ring. Э, 479 рублей. Чтобы понимали, прокладка вот такого вот образца на карбюратор 4 af мотор она по виду паранитовая. То есть по виду ну, полностью видно, что это паранит какой-то паранит интересно, но такой с типографией, там с типографией, но видно что паранит непростой простой <свист> для, срав... для сравнения вот она прокладка оригинальная оригинальная прокладка toyota э, тоже типа с паранита, но тут он какой-то белый, то есть не понять какой и как определить, нужно ли менять прокладку, например, впускного или выпускного коллектора. А все просто элементарно. Берете саму прокладку. И следи, смотрите на следы. То есть вот внимательно, если посмотрим да, саму прокладку, вот это вот герметичная была, по ней видно. Следов дальше нету. Она не идет никуда. Вот это была герметичная. А вот эта ну, тоже была герметичная, по ней видно. То есть далеко э, топливо-воздушная смесь никуда не распространялась. А вот это вот она вылазит, вот она. Видим, да? Здесь вроде бы как заканчивается, но она где-то там парафинила, сифонила. А вот с этой стороны более четче уже видно. Здесь она уже выползала, вот она видно. Чуть-чуть есть. Здесь вот она, она герметичная вроде бы идет здесь тоже, до поры до времени до сих пор, а здесь вот она, она прямо сифонила. То есть прокладка у нас стояла непосредственно вот таким вот образом и сифонила она буквально с первого цилиндра у меня. Вот такая вот проблема была. К чему я это хочу сказать? Суть-то какая, при установке оригинальной, новой прокладки необходимо делать шлифовку. Если шлифовку вы не делаете, Поэтому прокладку оригинальную ставить смысла тупо не имеет. Поэтому именно на впускной коллектор лучше ставить его паранит. он потолще он нормально восполнит все нюансы то есть как бы и в этом плане он даже толще раза в два и мягче. то есть все мелкие нюансы она восполнит. И поэтому у вас не будет сифонить там выхлопными газами там все бензином, из-под капота. Ну, именно на любой машине, в принципе, если вы собрались реально что-то ремонтировать. В противном случае, если вдруг у вас сифонит данная прокладка, например, и вы ее решили поменять, я рекомендую устанавливать ее на герметик-прокладку или просто-напросто без этой самой прокладки устанавливать ее просто с герметиком. Это и то будет более-менее герметичнее и более-менее качественнее, нежели вы поставите там прокладку просто так, старую и, или новую поставите. Она жесткая, она так не обожмет. По поводу выпускного коллектора. И, как я и говорил, не стоит устанавливать выпускной коллектор ни в коем случае на керамический герметик. Это вас не спасет, это вам не поможет. И самое что проблемное, я хочу рассказать по выпускному коллектору, как вы если вы поставить нормальную прокладку, да? Первое на первом. Если у вас там башка не поведенная и площадка ровная более-менее, вы можете установить именно вот такую металлическую прокладку. Вот такую простую металлическую прокладку, как она простая. Она сделана по типу под оригинал. То есть, ну я думаю, она должна нормально стоять. Если, еще раз повторюсь, если, если площадка ровная, если площадка неровная, требуется шлифовка. В любом случае, без вариантов. Как минимум, чугунного коллектора. Если вы чугунный коллектор шлифовать не планируете, даже не беритесь за это дело, поэтому только шлифовка, именно коллектора обязательно. Ответную площадь. У меня столкнулся с тем, что после керамического герметика пришлось его тупо отскабливать. Что из себя представляет керамический герметик После того как он задубел По структуре Ну глина и глина Даже какой то Напоминает короче вулканическую пемзу Пемза и пемза То есть это качественный материал Это не для таких вещей И устанавливать я на него не рекомендую но если вы действительно решили почистить площадку Я рекомендую Вот такие вот обычные Лезвия с лазерной заточкой Коллектор намного удобнее Здесь лазерная заточка И она идеально ровная То есть вы можете Аккуратненько Отскоблить все потроха И вычислить данные данную площадку для перед установкой коллектора то есть вам надо будет намного удобнее и безопаснее вот так вот простым лезвием можно почистить никакими там ершками ни железными ничего тереть не надо аккуратненько просто просто вот таким вот способом просто отскабливайте все лишнее и все будет аккуратно И вот таким вот, не, не, не тяжелым, я бы сказал, способом вы можете легко зачистить площадку под коллектор. И уже тогда ставить новую прокладку и отшлифованный целый коллектор. Надеюсь, кому-то была информация полезная. Поставь класс, подпишись на канал. Также подписывайся на все мои каналы. Это идет Яндекс.Зен, Телеграм, Инстаграм. Все будут ссылки в описании. Заходите, всех жду, всем рад кидайте ссылку на комментарии оставляйте комментарии, кстати, у кого какая проблема с таким 4 мотором и где купить данную прокладку да, магазин рулевой, это на зеленый один что ли, или на зеленый торговый центр зеленый, который на Павловского один что ли там, поэтому торговый центр зеленый, там идет отдел рулевой, там такие прокладки имеются поэтому если вдруг где-то что-то Надумайте делать, ищите там. В магазинах Макар у нас прокладок нет. Бесполезно. На 4А мотор, ходовые двигатели. У них есть на, на инжекторные, но на карбюратор вы там не найдете. Такая проблема. Хотя можно сейчас прокладки все заказать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все мои каналы в описании. Всем пока.